Всем привет! В этом видео речь пойдет о танке Тигр-2, он же Королевский Тигр, он же имбат, слов некоторых. И к этому числу людей, которые называют его имбой, отношусь я. Почему он имбат? Почему на нем легко фармить мастеров? Подробнее дальше видео, а сначала краткая историческая справка. В годы Второй мировой войны немецкое танкостроение сокрисла не столько конкуренции между фильмами и налета англо-американских бомбардировщиков, Сколько подковерны игры между высшим армейским командованием, управлением вооружений, и танковым комитетом, руководителем которого в 1941 году был назначен доктор Фердинанд Порши, имевший огромное влияние на Адольфа Гитлера. Тем не менее, влияние огромного конструкторского опыта оказалось недостаточным, чтобы протолкнуть свои разработки в серийное производство. Наиболее ожесточенной получилась борьба вокруг программы 45-тонного тяжелого танка, где машина вк 45 0 фирмы. Соответственно, Хеншель, даже при наличии огромного количества технических недостатков, все равно оказался лучше VK Smart 5.0.1 Porsche. Танк фирмы Porsche оказался слишком сложным в производстве. Два двигателя, электрическая трансмиссия. И тоже грешил массой конструктивных дефектов, что закономерно привело к прекращению работ над ним. А заказ на 200 танков аннулировали. Удалось собрать всего два прототипа и семь танков с электротрансмиссией, а также один танк с экспериментальной гидротрансмиссией. Возможность взять быстрый реванш предоставилась... Фердинанду Порше в августе 1942 года, когда управление вооружений разработало техническое задание на разработку танка, который в обозревной перспективе смог бы заменить тигр. В числе основных требований фигурировало усиление бронирования, использование 88 мм орудия с длиной ствола 71 калибр. Инженеры фирмы Порше пошли путем наименьшего сопротивления, взяв основу шасси, силовую установку и трансмиссию от ВК-4501 Порш. Впрочем, корпус и башню разработали заново, они получили рациональные углы наклона броневых Последствия Впоследствии для этой машины, получившей официальное обозначение VK4502 Porsche и фирменная Porsche тип 180, было разработано еще несколько прототипов, но все они были отклонены из-за оценивания нехватки дефицит адных материалов, в том числе меди, нехватка которой в то время очень сильно ощущалась. Однако Хеншель тоже решили не мудрить и пойти по пути наименьшего сопротивления. За основу был взят ВК-4501 «Хеншель», от которого впоследствии осталось только шахматное расположение катков. Проект скоро был одобрен, катракт был подписан, но было одну «но». Из-за схемы бронирования с наклонными листами брони увеличение толщины, масса танка получилась крайне высокой, Поэтому были проведены дополнительные работы по уменьшению удельного давления на грунт. Позже «Хеншель» было предложено внести поправку в конструкцию на основе удачных решений «Пантер-2», в то время разрабатывавшийся фирмен МАН. Поправки затянули процесс разработки еще на полгода, но в конце концов танки пошли в серию. Так как на тот момент было изготовлено около полусотни башен Порше, то было принято решение установить их на шасси первых королевских тигров, так что они все таки что-то получили от Порше. Дальше уже становилась более простая башня Хеншель с увеличенным лобовым бронированием и рациональным наклоном бронелистов. В январе 1944 года начали сходить с конвейера первые серийные танки «Тигр-2». Они же вскоре стали называться еще и «Кёнигс Тигр», то есть Королевский Тигр». Боевое крещение «Тигров» состоялось и у города Коломбель. Во время операции поддерживали продвижения союзных сил, а именно блокирование прорывов. Впоследствии «Тигры» применялись почти по всей линии фронта. Но почему же Королевский Тигр» — это имбаб в современном реноме? Ответ прост. При должной реализации в брони вполне можно продавить или сдержать фланг из двух тяжелых танков, причем фуловых. Было, проверял, знаю. Или сдержать и додавить фланг, оставленный 1 в 3, 1 в 4, как на этом видео. Второе. Эта машина обладает весьма неплохим ДПМом, почти 2500 единиц. Для восьмого уровня это очень хорошо и даже отличный показатель. Также у топового орудия очень неплохие точность пробития и разовый урон. КД при полном бусте и при помощи экипажа, амуниции, оборудования и так далее может доходить до 6-7 секунд вместо 7,5-8 базовых секунд. Орудие также имеет УВН на 7 градусов, позволяя... В некоторых ситуациях отыгрывать от рельефа. Также неплохая подвижность, как для своей массы, дает ему возможность неплохо маневрировать, и иногда может помочь. Но Тигр, машина весьма специфическая и требует навыков ее реализации. Например, первое. На нем ни в коем случае нельзя стоять чисто лбом к противнику. Я постоянно стараюсь ехать на противника, либо стоять и смотреть на него, только довернув корпус ромбом. При помощи этого увеличиваются приведенное значения толщины брони. И тигра, которого пробить не так и просто становится пробить еще сложнее. Второе. Чтобы не выцеливали комбашню, стоит поднять вверх орудие и вертеть башню. Но не сильно, а вот так. Но старайтесь не переусердствуйте, иначе можно легко выцелить щеки башни и пробить туда даже на базовых снарядах. Третье. При борьбе с такими же тиграми приходится использовать голду, дабы не стоять по полувека и не усиливать уязвимые зоны. Если противник стоит лбом, то можно на базовых снарядах попробовать пробить НЛД, при пробитии через который он часто горит и у него часто ломается движок. Такая же ситуация происходит при пробитии в передней ведущей катке. Если противник немного довернул, то можно попытаться пробить НЛД и ВЛД голдой, которой они весьма неплохо шьются. Если противник стоит ромбом, то тут стоит только ждать пока он подставит хоть часть ВЛД и всадит туда голдой. Стоит отметить, что уже на девятых уровнях он шьется как два пальца об асфальт, так как почти у всех тяжей его ВЛД по почти полностью серый. Такая ситуация с бревнометами на восьмом уровне. Например, ИСУ-152 с орудием десятого уровня и пробитием по 300 мм на внимание в восьмом уровне. Тут не спасают почти никакие довороты. Четвертое. Из-за совокупности всех этих достоинств он становится очевидным формером мастеров. За 500 отыгранных на нем боев имеют 21 мастер и 2200 среднего урона, что является отличным показателем на тяже 8 уровня. Безусловно, планка на нем высокая, но его ТТХ позволяет это делать. Также этот тяж спокойно прощает ошибки, но не очень много. По сословии могу сказать, что Тигр 2 машина весьма популярна. и, к счастью, или к сожалению, не знаю, не могу сказать, Используется раками, из-за чего может складываться впечатление, что этот танк отстой, хотя это далеко не так, так как в умелых руках этот монстр просто гнет рандом. Нет, безусловно, на каждую гайку с хитрой резьбой всегда найдется болт с такой же резьбой. Но все же, таких болтов можно по пальцам пересчитать, если брать в расчет только восьмой уровень. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Удачи и до новых встреч!